Как живут наши впечатления, я, я думаю, что впечатление у вас, Сегодня настоящий а праздник Дорогие Поздравляю. друзья, я До приглашаю на сцену. Поважаю, а Грация. Встречаем. Спасибо!